Кажется, впервые я увидела Чвиуна в старшей школе. Книжные черви апреля. Первое место Чвиуна, второе место Кугионсу. А кто такой Чвиун? Думаю, он где-то здесь. Эй. Я встретила его в неподходящем ему месте. Впервые мы встретились в самом начале старшей школы. Ученица с наивысшими баллами и Со. Я смотрел на нее, потому что она шла словно на поле боя. Тогда мы впервые встретились глазами, я пытался ей мило улыбнуться. Ч, уставился? Она выглядела раздраженной. Убери вещи с моего стола. Она бесела меня куда сильнее, чем я ожидал. Поначалу я пытался подружиться с ней. То... Слушай. Что? Сорян. Так. Я же извинился. Да. А я не буду извиняться. Мы были слишком разные. Ты как? Он вел себя, как ребенок. Учитель! Учитель! Учитель! Буду. Она жутко эгоистична. Учитель! Хуром насмех. смех. Зачитывай, верни книгу в библиотеку. Красота. Он жутко ленивый. Че он? Снова ты? Говорил же тебе не шуметь. И так было нелегко, как она все подливала масло в огонь. Думаю, он был очень жалким. А, что я ненавижу. Йонсу. Я ненавижу жалких, терпеть не могу всех, кто живет жалкой жизнью. Эгоисты, ненавижу эгоистичных людей. Я у себя представляете через 10 лет. В одном я точно уверен. Я точно не буду общаться с этим бесячим типом. С языка снила. Зачаемся 50 дней. Иногда Йонсу задает странные вопросы. А если я поступлю в универ, а ты нет? Буду учиться около твоего универа. Буду брать с собой обед и делать рядом домашку. Так сильно запал? Подметай давай, не отлынивай. Встречаемся 340 дней. А что если ты тайно пойдешь на свидание вслепую? Не смеши. А что если я пойду? Да, на свиданку собралась? Да ты меня и правда любишь, да? Эй, все, лекция начинается, пока. Эй, встречаемся 750 дней. А что я никогда не поправлюсь. Что? Не говори глупости. Я... Думаю, Йоансон нравится видеть мои переживания. Да тебе уже лучше. Поднимайся, поешь кашки. Я всегда хотела услышать от него один особый ответ. Встречаемся 1565 дней. А что, если я уеду за границу по обмену? Я понимала, что очень ему нравлюсь. Поеду с тобой, найду там работу. Почему ты хочешь все время быть рядом? Не устала от наших долгих отношений? Ты меня так сильно любишь или что? Ну как бы сказать? Он так самого главного и не сказал. Как же ты бесишь? Чего дерешься? Пошел ты я домой. Я не догоняю, чего он все спрашивает и спрашивает? Ну нельзя же быть таким тупым, да? Встречаемся 1670 дней. И тогда я задала ему этот вопрос в последний раз. А что если мы расстанемся? Мы больше не увидимся. А если я снова приду к тебе? Опрыскую водой, посыплю солью и вышвырну вон. Лучше меня не бросай. Он никогда так на меня не смотрел. Давай расстанемся. Ты правда так хочешь? Да. Я купил тебе этот джемпер. Как насчет соли? Видите, я снова перед собой. И как наши дорожки снова пересеклись?